На НТВ программа «Чрезвычайное происшествие» в студии Валерия Гавриловская. Мы в прямом эфире. Здравствуйте. И начинаем выпуск с вопиющей истории из Анапы. Там полицейские проводят проверку по факту избиения сотрудницы ТИРа. Личности тех, кто напал на девушку, уже установлены. Это два брата, которые на пляже сдают в аренду гидроциклы. Вечером, будучи под шофе, они отправились пострелять, но, согласно правилам безопасности, пьяным в руки оружие давать нельзя. Этот факт вызвал ярость у посетителей одежды. Один из них бросил девушке в голову винтовку. Пострадавшая сняла побои и написала заявление. Темный летний вечер туристы уже разошлись по номерам и комнатам. И только Сурену Гелаяну хотелось продолжение веселого отдыха. Чтобы доказать своим друзьям, что он вообще-то мужчина, Сурен позвал всю компанию в стрелковый тир. Но там в присутствии уважаемых людей вдруг получил отказ от хрупкой девушки Татьяны. Оператор тира заявила, что по правилам заведения оружия пусть и не опасное, пьяным давать нельзя. В ответ получила по полной. Он начал материть меня с ног до головы и... Встал на стойку, плюнул мне в лицо и затем взял воздушку на самое крайнее оружие и кинул мне в голову. В итоге у девушки модельная внешность и глубокое рассечение прямо на лбу. После этого, говорит Татьяна, Сурен еще долго не мог успокоиться, пока друзья все-таки не увели его подальше. Искать преступников, в общем-то, не было смысла. Девушка каждого знала по имени, о чем и рассказала в полиции. Также вчера мне звонил его племянник, как раз Ашур, который тоже там стоял, и сказал, что лучше бы мне забрать заявление, иначе будет хуже. Но после того, как начался вот этот резонанс, как видим, начал распространяться, больше от него угрозы не поступали. Татьяна проработала здесь совсем немного. Месяц назад она закончила университет в Краснодаре с красным дипломом по специальности детский психолог. В курортной она решила немного подработать. Все-таки самый сезон. Но оказалось, что теперь ее ждет первый в жизни больничный. По данным судмедэксперта, вред здоровью, не считая оскорбленных чувств и ссадин на руках, все-таки есть. Узнав о том, что девушка написала заявление в полицию, Сурен вместе с соратниками не на шутку перепугались и начали просить девушку пойти на мировую. Этих ребят я знаю. Они держат гидроциклы на пляже одного из них. Соответственно, подавшего зовут Сюрен. А другой его племянник Ашур, мы с ними тоже были знакомы. С самого сезона. Впрочем, информация об отвратительном инциденте дошла уже до Краснодарского главка. И там к расследованию собираются подойти со всей строгостью. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Предполагаемый нарушитель установлен. Известно, что это 40-летний житель Крымского района Краснодарского края, который находился в городе Анапе на отдыхе. Также записи с камер видеонаблюдения будут приобщены к материалам проведения проверки. Уже в ближайшее время Сурену предстоит пообщаться не только с дознавательством с полиции, но и с родителями Татьяны, которые, кстати, живут в самой Анапе, у них есть к нему много вопросов. Почему свой день рождения, который был накануне, их дочери пришлось отмечать в травмпункте? Илья Ушенин, Ольга Кименчижидия, Евгения Арсентьева, Дмитрий Логинов, телекомпания НТВ. Глубина отношений очень маленькая и чувство поверхностное. Теперь, что касается, поэтому заботьтесь, как говорится, об отношениях. Отношения, ну хорошая немецкая пословица. Отношения нуждаются в ухаживании. Да? То есть за отношениями двух людей нужно ухаживать, и за отношениями стран и народов тоже нужно ухаживать. И Владимир Владимирович совершенно правильно говорит, когда у нас что-то появляется там армянское, то мы стремимся не акцентировать на этом.